Здравствуйте, подписчики моего канала. Вот новости с курятника. И это вот бролеры. Кстати, за неделю на свином корме в Раменском крупке подросли. Заметно. А то были прям вообще доходяги на ПК-6. Свинячий корм нормально, но я туда добавляю мел, ракушку. Так что едят отменно. Молодцы. А это у меня ажиотаж по поводу пиквы. Точнее, это я им дал кабачка. Очень им нравится. Этим тоже кабачка дал. Вчера он такой большой дал они скалывали. А этим товарищам можно и потесонок поглотать. Они пожестче, но клювы у них отличные. Так что все разгребут. Ну, вот как-то так.